Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. В этом видео я покажу вам один из первых наборов монет Украины и покажу, как размещаются непосредственно в нем монеты. И добавлю монеты из вот такого набора в свой годовой набор 1996 года. Вот-вот сюда. Ну что ж, давайте смотреть. На самом деле наши наборы начинаются не с 96 -го года, а можно посмотреть немножечко раньше. Конечно, существуют еще неутвержденные наборы, такие как, например, этот, довольно, кстати, интересный, потому что здесь присутствует жетон и такая вот необычная упаковка. Он 96 -го года. Вот. но мы будем говорить сейчас про э, наборы, которые э, официально выпускались были выпущены более-менее официально. Давайте покажу. Партнер видео, сайт Violet. Ссылочка будет в описании. 50 лет победы в Великой Отечественной войне. Вот такой вот выпускался набор. Гляньте, какая интересная упаковка этого формата. И довольно хорошо он сохранился. Вот в данном, в данном примере. Вот так хранятся монеты. Они за это все время не потеряли в качестве, потому что довольно плотно и хорошо хранятся. Вот такой вот набор был у нас в 195 году. Что же будет дальше? Дальше появлял, появился набор 96 -го года, официальный, который упаковывался, и монеты производились на Луганском строительном заводе. Существуют два варианта таких наборов. В а, картоне и вот в такой вот полиэтиленовой упаковки. Такого набора у меня еще ни разу не было, но зато в картоне у меня есть. и Я вам его сейчас покажу. Выглядит вот он таким вот образом. Довольно круто, довольно интересный набор. Вот а, сзади указаны какие монеты в этом наборе. Конечно, с течением времени сама упаковочка а, к сожалению, к сожалению, а, претерпевает а, перегибы и так далее. Но в целом набор очень яркий, красивый, по стоимости он указан от, можно сказать, тысяч гривен. Можно посмотреть на сайте Violet, какие продажи у этих наборов. Вот и наверняка много кому было интересно, как же, как же размещаются монетки там внутри. Именно это вы увидите в нашем видеоролике. Довольно дорогой интересный набор. У меня есть монеты 1996 -го года. Но, к сожалению, они не в таком супер состоянии. Они были найдены из оборота. А здесь мы, конечно, понимаем, что это штемпельный блеск. По наборам Украины. Вот мы увидели такой формат оформления. Также у нас, можем посмотреть, бывали и вот такие форматы размещения украинских монет в наборах. Это 2018 года, вот такой замечательный, красивенький наборчик. Также в 2019 году у нас получился, презентовали новый формат размещения монет. И самое интересное, что в данном случае, если монетки можно было выдавить, посмотреть, полностью либо э, как, каким-то образом достать, то в данном случае открываются здесь капсулы, они никак не соприкасаются, и, и как видите, Монетка полностью не достается, то есть частично только верхняя крышечка у капсулы снимается. Монетки в данном случае в пруфе, в довольно хорошем качестве. Это вот про верхние, эти нижние в обычном качестве чеканки. Это набор 2019 года, он недорогой, но в целом довольно большой тираж, 20 тысяч штук. У такого вот набора тираж всего 5000 штук и тем самым монеты в нем гораздо ценнее и дороже, чем там. И что самое интересное, что существуют монеты, которые чеканились большим тиражом и отбирались до этого набора, потому что, большой, потому что очень важно сделать качественные, выбрать качественные э, монетки для такого годового набора. Ну что ж, давайте начинать. Итак, начнем. Картонный набор состоит, получается, из двух частей. Первое вот такой вот футляр: да? Национальный банк. Все указанные логотип Национального банка. Абиговья монеты Украины. И дальше вот так открывается. Довольно красивый он, красочный. Здесь мы видим гривну киевского типа. Она довольно красиво так нарисована. Такой гривны киевского типа у меня еще нет. Могу показать, какая у меня есть копия этой гривны. Довольно красиво она выглядит. И старинно, но это даже не серебряная Копия ну, довольно интересно интересно подержать. Вот такие вот были оригинальные. В порядка э, 1000 долларов стоит вот такая вот гривна киевского типа. В целом, как у меня будет, в будущем я вам обязательно покажу, сделаю на нее подробный-подробный обзор. Так, дальше давайте перевернем на другую сторону. Здесь мы видим номиналы монет. То есть одна копейка, 2, 5, 10, 25, 50 гривна, 2 гривны. Их характеристики, данные монеты. И на английском языке дублируется. Для того, чтобы открыть, этот набор уже начал расклеиваться. Вот мы видим, как он, собственно, склеив, склеивается. И потихоньку-потихоньку мы его расклеиваемся То есть, он уже был немножко расклеен. Ну, как раз сейчас вы увидите, собственно, как хранятся эти монетки. Видите, вот так вот он, собственно, и выглядит. да То есть, вот здесь вот немного клея. И монетки располагались вот в таком вот листе. Небольшой, вот совсем, можно сказать, маленький. Давайте покажу вам для сравнения, собственно, в... как приблизительно это выглядит. То есть вот так вот размещены в таком наборе. Вот 1996 -го года. Мы, собственно, увидим в нерасклеенном наборе и вот в таком вот формате. Ну соответственно, с другой стороны у нас это аверсы. Аверсы монет 96-го года. Все монетки в идеальном состоянии, в штемпельный блеск. Ну что ж. У нас вот есть вот такая упаковочка. Наверняка из вас много, много кто напишет, что не стоит вообще размещать, вырезать, потому что так теряется стоимость. Однозначно с вами соглашусь, когда в банковской запайке монеты стоят гораздо больше, чем когда вы их распаковываете или разбираете. Если разбирать, распаковывать, стоимость может упасть. Ну, в зависимости, конечно, если вы планируете перепродажу и так далее, как-то на этом заработать. Сейчас посмотрим на эти монеты без пленки и разместим их в альбом обиходных монет Украины. Теперь тираж этого набора не 5000 штук, а меньше как минимум на один. Самое главное, это очень аккуратно их достать, чтобы не повредить монеты. Как говорят в подобных видео, не повторяйте это дома. Распаковку выполнил специально обученный человек. Мне было интересно записать для вас это видео, показать из чего состоят наборы, ну и положить в альбом монетки в настоящем штемпельном состоянии из набора. Давайте поговорим о стоимости каждой монеты 1996 года в таком состоянии. Ну что, начнем. 50 копеек 1996 года в обычном состоянии сейчас стоит 100-150 гривен, а в идеальном штемпельном состоянии из набора 250-300 гривен. Это с крупным гуртом. Есть разновидность с мелким гуртом, более редкая и интересная для коллекционеров. Она может стоить... 700-800 гривен, в зависимости от состояния. Есть продажи более 1000 гривен, когда две монетки продаются в паре. Вот сейчас я вам покажу на вашем экране. Кстати, сейчас я выставил на Виолити пару монет в очень приличном состоянии, так как у меня есть дубли. Ссылочка будет в описании. Давайте дальше. 10 копеек 1996 года не являются редкой монетой по тиражу так как можно встретить в обороте. Но в хорошем состоянии может стоить пару гривен. Их обычно продают большими лотами. Сейчас вы видите перед своими глазами ориентировочную стоимость. Из набора такие 10 копеек я бы оценил 100-150 гривен, потому что очень хорошее состояние. Дальше переходим к номиналу 25 копеек 1996 года. У нее довольно большой тираж, и она стоит ну, до 3 гривен. И тоже продается большими лотами. В таком состоянии из набора я бы оценил 150-200 гривен. Фух, ну и ощущения, конечно, с одной стороны, думаешь, как же так? Как можно разобрать такой дорогой набор? Как можно доставать такие монеты из набора? И ощущения, переживания очень такие необычные. Но когда ты смотришь и держишь, держишь в руках эту монетку, это 96-й год, просто не верится. Почему такие монеты 96-го года у нас не попадались в таком состоянии в обращении? Видели ли вы 96-го года монеты в таком состоянии? А? Нет, нет, нет, я видел вот такие монеты. Здесь немножко потертые, но прямо в штемпельном блеске вот настолько... Ярко, как будто бы это пруф, просто улучшенное качество чеканки. Просто невероятно. И сейчас переходим к самым дорогим монетам этого набора. Начинаем с гривны 1996 года. Эта монета очень сильно просела. Сейчас продажа около 50-70 гривен в обычном состоянии на аукционе. Ну, думаю, постепенно она будет возвращаться до 100 гривен. Краж у этой монеты миллион штук. Но в штемпельном состоянии монетка стоит около 300 гривен и возможно больше В ярком штемпельном блеске или из набора, как вы видите сейчас, монетка стоит гораздо дороже Это 600 или 700 гривен за такую монету Переходим к следующей монете, это 2 копейки 1996 -го года Тираж у нее 7000 штук, стоит она где-то 500-600 гривен, но сейчас ну, в обычном состоянии в состоянии из набора я бы оценил где-то 800-850 гривен. Очень сложно сохранить эту монету в идеальном состоянии, потому что она из алюминия. Переходим к монетке 5 копеек 1996 -го года. Это редкая монета, но тоже встречалась в обороте моими подписчиками. Обычно стоит 800-900 гривен, но в таком состоянии из набора и в штемпельном блеске ориентировочно 1300 гривен. Ну а самая дорогая монета в этом наборе это одна копейка 1996 года. Ее тираж 5000 штук и по стоимости она 1200-1300 гривен. Но в идеальном штемпельном блеске из набора конкретно эта монета я бы оценил 1500 или до 2000 гривен. Вообще не часто бывает, что такой набор разбирают или продают по частям. И сейчас отличная возможность выбрать что-то для своей коллекции и пополнить ее приятными монетами в штемпельном блеске. В этом наборе также есть монета 2 гривны, очень красивая. Я о ней расскажу в другом видео, так как и так довольно длинный ролик получился. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Поддержите видео лайком, комментарием, если вам было интересно. И обязательно участвуйте в конкурсе с розыгрышем монеты в прошлом видео. Как только там наберется 1000 лайков, я разыграю эту монету. Ссылочка будет в описании. Всем пока, друзья!